И всем привет! Вы мой телеканал Тековка КТВ. И сегодня я снимаю необычное видео. называется проект «Мама, купи мне одежду». Давайте начинать! Да, мама, ну зачем ты меня сюда позвала? Это же обычный магазин... М -м как -как это? Как его название? О, это магазин «Карусель». Ой. Вот именно. А я хотел Остин. Доченька, знаешь, там еще рановаты для тебя там одежки для таких, как я. Ай, мама, ну я ведь хочу себе, вообще-то, солидную солидную одежку, а не твои джинсы. Хотя джинсы тоже красивые. Доченька, я тебе сказала. Может быть я тебе куплю одежду, но ты ведь сама говорила, что хочешь, чтобы я тебе купила сладости. Что-то я не припоминаю. Ну ладно, пойдем. Как это бесит. Пошли. Так, вот этот торговый центр, он называется. Э, как, как он там называется -то? А, э, конечно, название не очень, но... Э, Королевская корона. Mm. Ну, а что, нормально. Наверное. Так, ладно, я пойду возьму пакетики. Подожди. Mm. А, я пойду, а я пойду пока посмотрю одежду. Так, что тут интересненького? Тут интересненького дочка а? ой мама ты чего тут вот я тут пакетики принесла сколько нам надо я же просила один пакет но если мы возьмем больше ничего не изменится так пошли Такие короны красивые возьму два себе Так, пойду себе набирать одежды. И украшения, конечно же. Мам, мама. Доченька, пожалуйста, не ори. Она весь магазин, а то тут много людей. Хорошо, мам. А, скажи мне, на какую цену можно набирать? М -м -м, набирай на... На сколько На тысячу. Всего то? А что ты хотела? Больше я тебе просто не могу дать. Раньше ты своим пони увлекалась. Пони э, были, ну и то, немного дешевле. Ты что, хочешь, чтобы я тебе дала пять тысяч? Нет, десять. О, нет, нет, нет, не дождешься. Вот когда будешь сама зарабатывать, тогда и будешь покупать. Так, ладно, посмотрим. А, плачется какое. Косич, подойдите сюда, Пожалуйста. А, да, Ваше Величество. А, да, Ваше Величество, вы что-то хотели. А, да, вы не можете... А, так, вы не можете мне показать депримерное? А, вон там вот. Спасибо. Доченька, я сейчас отойду, мне надо платить примерить, хорошо? Да, мам. А ты убирайся. Но... Чурн не шкодничает тут, ладно? Да, мама. Матчица мое. Так, так, так. Что же мне делать? Вам что-то подсказать, принцесса? А, да. У вас тут эм, нету какой-нибудь юбочки или, ну, одежды для меня. М, ваша возраста, конечно же, есть. Вот тут посмотрите. Спасибо. Ау. так что тут есть посмотрим а -а -а! М -м, какое ожерелье возьму-ка подумай что же можно еще взять а -а -а. так так так, -так. Расческа, как красиво, надо себе ее тоже взять. Так. А, две вещи уже куплено. Так, посчитаем, сколько. Так, ожерелье а 150, расческа тоже 150, 300 рублей, нормально. Так, пойду еще что-нибудь посмотрю. Доченька, доченька, а, мама, ты чего? Подойди сюда. А, Дочек, вот посмотри, мне идет это платье, такое. я очень не застегнула. Ну, как сказать? Ну, красиво. Да, сейчас его застегну. Секундочку, я его застегну сейчас. Так. О, все, застегнула. О. Ну как, тебе? Ну, вот. Красивая мама. А там еще есть... Э, как ты сказала, как называется сын? Для него всякие висючки, штучки. А, да, я их всех возьму. Ха -ха. Так, один будет мой пакет, другой твой. Давай. Вот твой мамочка. Так. Уже у меня две вещи куплено. Мама, а тебе тоже на тысячу? Ага. Нет, мне? А ну, можете чуть побольше хорошо так сколько там юбочки стоит а, вот эту хочу моя мечта розовая сейчас я ее одену. так ай так вот ой хорошенькая так вот надо мне корону взять вот. сейчас примеру вот эту начало вот так вот, вот это как не, мне больше вот это нравится. Возьму эту корону. Так. Па -па -па -па. Э, корона у меня 350. Так, 350. Юбочка у меня 250. Сейчас что... так, 600. У меня еще только на 50 рублей осталось, чтобы взять. Мамочка, я возьму что-нибудь из еды? Ну хорошо, только что-нибудь. Одно, у тебя как раз 50 рублей осталось. Хорошо, мамочка. Вот они, мои любимые пирожные. Ай, ой, простите. Ничего. И пироженки. Все. Мам, ты набрала? Нет, еще доченька. Какой гребешочек, я его уберу. Так. Ну и все. Только надо платить, с ней, чтобы его пробили. Все, дочка, пошли. Шопинг закончился. Так, пойдем на кассу сейчас. Подожди. еще вот-вот эту хорошо. Еще одну возьму. Так, ладно, пойдем на кассу. Пойдем. Мама, ты посмотри, какая очередь. Ну что там? <гас> Ого! Сколько тут? Раз, два, три, четыре, пять человек. <гас> Доченька, давай быстрее. Шестыми, я уже боюсь, что мы не успеем. Закрытие осталось немножко. Доченька, давай свои суда товары. Хорошо, мам. Давай, ждем. <кхе -кхе -кхе -кхе> а, пробейте мне, пожалуйста, молоко и фрутаняню вам пакетик нужен нет, нет спасибо хорошо Бздык. Бздык. с вас всего 75 рублей вот держите спасибо за покупку заходите к нам еще до свидания до свидания Так, следующее. Пробейте мне, пожалуйста, кексики. Вот эти вот. Бездык. А, с вас а, 23 рубля. Вот, держите. Ага. Спасибо за покупку. Ой, заходите к вам еще. Пакет не нужен? Нет. Так, а мне, пожалуйста, пробейте вот эти вот кусочки. И моей подружке вот эту вот... А, как это... Вот этот халат. Хорошо, вам нужен пакет, да. Так. Бздик. Бздик. Бздик. Так, с вас все 100... Секунду. 120 рублей. Так, вот, держите. А, спасибо за покупку, заходите к нам еще. А, спасибо, до свидания. До свидания. Так. А мне, пожалуйста, пробить э, вот эту. вот нет, вот этот. Э, как его зовут? Ободочек. Хорошо. Давайте сюда. Так. Дзвик. Все. Э, спасибо за покупку. Заходите нам еще. Спасибо. До свидания. Так, а нам, пожалуйста, пробить вот это вот э, все. <coughs> Хорошо. Так, начинаем с твоего доченька. Хорошо, мам, с моего. Так, вот сюда. Вздик. Вздик. Вздик. Вздик. А, так, с вас всего с. Так, а вы вместе или отдельно? Вместе. Так, тут уже тысячу будет у вас. Ага. Так, бздык, бздик, бздык. Это все. А, так вздык, а, вздык, вздык, вздык. Так, а с вас всего... Секундочку. 800 рублей. Так, то есть с вас 1800. Вот держите. Хорошо, так, спасибо за покупку. Заходите к нам еще. Так, да, спасибо, мы пошли. Ой, как чудесно, закончился рабочий день, это ж сколько я пробила заказов, ой, то есть этих продуктов всяких вещей, ой, устала. И всем пока, вы были на канале Тыковка ТВ, ставьте лайки, смотрите мои видео, подписывайтесь на канал, комментируйте и ждите новых серий, всем пока. Пока-пока.